Существует ли визуальный язык Питон? Много людей задают этот вопрос. Я могу дать ответ на этот вопрос. Визуальный Питон стал реальностью, и рабочий вариант можно увидеть на сайте idjublokkes.org. Это все еще далеко от того, что требует все потребителю, но это движение вперед. К сожалению, у Питон нету игровых движков, кроме Панды. Но визуальный язык приближает тот день, что когда-то появится удобный игровой движок. Конечно разработчики idublock.org совершили ряд ошибок. Но их всегда можно исправить. Что такое программирование? Это просто описание действий. В тот день, когда вам будет удобно описывать действия, вы получите хороший инструмент программирования.